здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем к нашему комплекту метенки пряжа у меня та же, что и было 285 метров 100 граммах два сложения то есть вы можете выбрать потолще ну, в одно сложение ориентируемся на вот эту плотность а плотность 140 метров в 100 граммах если в одно сложение так, 30 петель я набираю для метинок. И вяжем две детали в зеркальном отображении. То есть, вот смотрите, если я сразу вяжу две, чтобы вам было понятно, всего 30 петель здесь и 30 петель здесь. С краешку 7 петель и 7 петель платочной вязки. Потом 3 петли и 3 петли чулочной глади. 20 петель и 20 петель платочной вязки то есть распределяем таким вот образом что у нас как бы по парные детали ли пары ну как бы две пары вязаные в зеркальном отображении вот таким вот образом можете вязать конечно отдельно то есть сначала такую деталь потом такую деталь у которой эта полоса слева а эта полоса которая это у этой это полоса чулочной глади слева а у этой справа то есть свяжите две вот такие вот детали вот смотрите провязала я параллельно по 50 рядов каждой высоту я сейчас скажу вам примерно сколько это сантиметров ну вообще меряйте по объему руки чтобы у вас хватало где-то видите у меня 19 примерно 20 есть если вот так вот визуально сложить Ваша рука, чтобы здесь как бы входила. То есть меряй, меряйте на ручку. Петли сейчас все закрываем. Вот эти три петли лицевой глади снимаем со спицы. Эту последнюю петелечку вытаскиваем побольше и закрываем до конца со вторым со второй деталью делаем то же самое закроем петли здесь вот закрываю обычным способом до конца эти петли распускаю то же самое сделаю с этой половинкой вот смотрите как они теперь выглядят распустила я все косы вернее все <сех> всего 2 и теперь будем заплетать нашу косичку беру последние две ниточки я буду заплетать либо руками либо крючком и заплетаю из пяти последующих пяти распущенных у меня их будет 10 потому что я вижу два сложения 5 вот они раз два три 4 5 смотрите как вам удобнее удобнее крючком делайте крючком удобнее руками делайте руками Потому что я в шапке делала руками сейчас делаю крючком и вот так вот до конца вот заплевая кусу до конца Беру нитку в два сложения, вот так вот складывая приблизительно и буду закреплять косу. Вот так вот. Продеваю. Закрепляю и вяжу еще 4 столбика без накида в эту дырку, как бы в эту последнюю петлю косы. Теперь закрепляю вот сюда, вот. Врезаю вот она наша петля получилась вот такая вот продеваю на изнаночную сторону и теперь буду сшивать сшивать буду вот таким вот образом складываю лицевыми сторонами вовнутрь и вот эту петлю как бы продеваю внутрь здесь я сошью Здесь просто вот так вот передвигаемся немножечко сюда, чтобы петля у нас была с той стороны, чтобы мы могли пришить декоративную пуговицу. Вот, теперь, чтобы нам вычислить вот эту нашу дырку. Вот, Примерно меряем, где у нас пальчик. Вот эта коса, которая у нас с той стороны. У нас получается она вот этом вот, вот сгибе. Кладем ручку. Видите? Вот здесь вот у нас пальчик начинается. Значит, сюда я еще немножко сшиваю. сделай узел и просто вот так вот вот в одно сложение здесь пройду немножечко не буду делать не буду обрезать чтобы не было узлов некрасивых некрасивой обработки просто вот так вот пройдусь Здесь просто сшиваю дальше. Так вот. И если мы оденем. Вот такая вот. Я вернее, я одела вот так вот. Здесь у нас еще пришьем пуговицу декоративную. И все готово. Вторую делаем точно так же. Смотрите, девчонки, вот мои готовые метенки. Вот так вот застегивается пуговички в зеркальном отражении. Вот эта дырочка на пальчик ну и пуговичку соответственно я пришила и застегнула Ну она больше будет как бы декоративно вот так вот они выглядят вот так ну все девчоночки Метенки готовим, вяжите, носите на здоровье, радуйте себя, свои ручки. С вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока, до новых встреч. А, и не забываем, девчонки, подписываться на инстаграм, там будут розыгрыши, там будут мини-видео с ответами на ваши вопросы. Ну, в общем, там будет много всего интересного, чего нет на ютубе. Все, мои хорошие, с вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока!